РУМЦ СЗФО ЧГУ представляет адаптационный онлайн-курс по вопросам содействия трудоустройству студентов с инвалидностью «Технология карьеры». Тема номер один. «Сущность карьеры. Основные понимания термина карьера». Тема «Сущность карьеры». В современной речи часто встречается оборот. «Сделать карьеру». Что же это значит? По мнению одного из ведущих специалистов в области менеджмента Ризника, сделать карьеру означает добиться престижного положения в обществе и высокого уровня дохода. Таким образом, можно сказать, что существует тесная связь между понятиями «карьера» и «успех». В современном обществе следует отметить наличие существенных отличий в обыденном понимании содержания понятий «карьера» и «карьеризм». «Карьера» рассматривается как осознанное стремление человека к личностному и профессиональному росту, то есть успеху. «Карьеризм» определяется как беспринципная погоня за личностным успехом в любых видах деятельности, вызванная корыстными, индивидуалистическими целями, например, стремление к продвижению по службе любой ценой. На современном этапе можно выделить несколько подходов к определению содержания данного понятия. В широком понимании карьера рассматривается как профессиональное продвижение от выбора профессии к овладению ею, достижение профессионального мастерства, творческих успехов. В данном понимании основным требованием успешного осуществления карьеры является профессиональная компетентность, результатом является высокий профессионализм человека, достижение признанного профессионального статуса. В узком понимании карьера рассматривается как должностное продвижение, обеспечивающее профессиональное и социальное самоутверждение человека в соответствии с уровнем его квалификации. В данном понимании основным требованием успешного осуществления карьеры является социальная компетентность, а ее результатом – достижение социально признанных стандартов профессии. Различают несколько видов карьеры. Например, по возможности осуществления – это потенциальная карьера, Лично выстраиваемый человеком трудовой и жизненный путь на основе его планов, потребностей, способностей и целей. Реальная карьера – то, что удалось реализовать на протяжении определенного времени в определенном виде деятельности в конкретной организации. По времени прохождения ступеней карьеры – различают нормальную карьеру, постепенное продвижение человека по должностной иерархии в соответствии с развитием профессионального опыта. Продолжительность такой карьеры в среднем равна продолжительности активной трудовой деятельности около 40 лет. Скоростную карьеру – это стремительное, последовательное, должностное продвижение по вертикали организационной структуры. По времени эта карьера в 2-3 раза меньше продолжительности нормальной карьеры. Этот вид карьеры, как, как правило, характерен для одаренных, выдающихся личностей. Десантная карьера это спонтанное замещение должностей в организационной структуре. Люди с таким типом карьеры всегда готовы занять любую должность и выполнить предписанные указания. Для представителей такого типа важен не сам процесс работы, а факт замещения должности. Идеальная форма карьерного процесса является развитием по восходящей траектории. Это можно назвать прогрессивным типом карьерного процесса. Каждая последующая стадия изменения в нем отличается от предыдущей стадии более высоким уровнем способностей и профессионализма. Вместе с тем мы можем говорить о том, что редкая карьера обходится без спадов. Это регрессивный тип карьерного процесса. Такие спады происходят при несоответствии способностей и активности человека требованиям его статуса при структурной реорганизации в сфере деятельности. Брусу, Драйвер, Эннерот предложили свою типологию карьеры. Они выделили карьеру линейную – это вертикальная, внутриорганизационная карьера, имеющая целью иерархический успех и потребность во власти. Экспертную – это построение карьеры в одной профессиональной сфере деятельности с целью расширения компетенций и достижения стабильного положения. Спиральную – это смена карьерных циклов, длящихся примерно 7 лет, с целью личного творческого развития. Переходную – это смена различных видов деятельности, не обязательно связанных друг с другом, что характеризуется стремлением к независимости и разнообразию. Большинство авторов рассматривают карьеру как процесс, состоящий из связанных друг с другом этапов. Так, американские исследователи Ноэ, Стеффи выделяют три стадии карьеры. Первая стадия – пробная или испытательная. Ее сотрудники организации проходят, находясь в возрасте до 30 лет. На данном этапе Работник изучает нормы и правила деятельности. Как правило, ему трудно определиться с целями карьеры и проявить себя в качестве творческого, готового брать на себя большую ответственность специалиста. Задача стадии – адаптация и достижение. Новый сотрудник должен адаптироваться к профессиональной деятельности рабочему месту, коллегам, традициям и обычаям организации, найти баланс между карьерой и внерабочей активностью. Вторая стадия – этап консолидации или стабилизации от 31 года до 45 лет. На этом этапе работники активно включаются в процесс целеполагания и реализации карьерных планов. Задачи стадии – сохранение продуктивности и эффективности в работе, переосмысление принятых на предыдущей стадии решений, наработка навыков управления и руководства, преодоление кризиса середины карьеры, связанного с психологическими проблемами, с изменениями во внутрисемейных личностных отношениях с кризисом личности. Третья стадия – этап сохранения или поддержания профессиональных навыков свыше 45 лет. На этом этапе карьеры у работников наблюдается снижение интереса к расширению профессиональных возможностей, Многие психологи отмечают, что в этот период работники переживают последствия такого эффекта середины карьеры, как плату, прекращение должностного продвижения и профессионального роста, устаревание профессиональных знаний, умений и навыков. Для небольшого числа работников подготовка к продвижению на уровень высшего руководства.